Здравствуйте, друзья! Бля, ебать. Если бы знали вы, как мне сейчас хуёво, вы бы даже гадости ни одной бы не написали. Дебилы, блядь. Сука, да, он это блядь. Если вы не понимаете, нихуя Епта за... Епта, залупы свои прикройте. Ну, что ты там ожидаешь-то, ебта? Нажми кнопку придурок, блядь. Понятно, все с тобой лох ебаный. Да, я понимаю, многие скажут, нахуй было то делать все. Но, бля, время уже прошло. Ты вернешь мне его обратно. Ты вернешь мне его завтрашний день. Ту, блять, то есть вчерашний нахуй, когда меня просто разъебывало как суку. Хуй. Когда и не пиши хуйню, бты, блядь. Просто не пишите хуйню, блядь. Реально. Ну, блядь. Вы люди или не люди? Или вы говна куски, сука, тупорылые, у которых только три вопроса. Что там с расколом? Когда альбом? И, блядь, я не знаю, даже еще третий какой туповатый, самый ваш тупой вопрос, блядь. Я ночью сегодня чуть не сдох, блядь. Вы мне какую-то хуйню пишете. Я, я, я понимаю, как будто вам за -то топис -то, сдохну там. Я не сдохну. Блядь. Я не л пип мам, не ваши эти кумиры, блядь, которых вы начинаете слушать только после смерти. Не требую помощи от вас никакой Мне нахуй от вас ничего не надо Просто хочу сказать, сука, поймите ну блядь Не ебите мозги никому, блядь И хочу извиниться перед всей Самарой За то, что я не смог приехать Сегодня за, блядь У ёбского своего состояния Здоровья Но я поправлюсь за неделю, я уверен на 100% И прилечу А там уже, блядь Другой базар А шутки про гуфа, то, что подлатает, это такая хуйня. Бля, пацаны, вот за такие шутки реально вас выставить в ряд и ебашить. Знаете, как в армии раньше, хуярили деды, блядь, проверку нахуй, выстраивали все и хуячили. Вот вас также надо ебашить, блядь. Дебила, пта, блядь. От вас никто не просит помощи. Я просто обращаюсь к тому здравому. Ты понимаешь, что, блядь, не так легко мне, блядь, сейчас не так, понимаешь, легко, блядь, не так. Хуёво мне, блядь. Хуёво по всем показателям. Да не, Миш, я до Нового года доживу, не переживай. Надеюсь, по крайней мере, блядь. Ну, блядь, просто писать хуету и чё-то, блядь, ну, Пизду, короче, я закрываю, нахуй. Миш, тебе салам пополам, если чё, звони. Ты просто скажи, что ты пашучи, хуёво, он, бля, даже не может общаться сейчас. Сегодня Павлу стало очень плохо, и он не может даже с вами пообщаться, но вы всегда можете поддержать его морально, и физически, и материально. Канально? Канально? И в Его карта будет привязана к, к аккаунту Евросети. Над... Короче говоря, камеру сюда наведи. Сейчас, Паша готов сказать пару слов. Паш. Эй, вы. Паш, пожалуйста, да, скажи пару слов. Эй вы. Мне сейчас не очень хорошо, но я выздоровлю. И каждому из вас, кто против, был там ебальник разобью гандоны. А пока что кушайте в волшебном лесу. Охуенные бургеры и прекрасная картошка фри. Соусом бешамель. Спасибо вам, дорогие люди. Подожди, а вот интересно, вот что готовы сделать люди, чтобы провести с тобой совместную трансляцию? Лучше задать другое. Ночь. Сколько мразей таких вот, знаешь, готовы ночь провести? Блять, ну ты понял о фильме. Да. Которые даже в земнограде, блять, сосались даже, наверное, посочнее. Ауф! Ауф! Там блядь, было же. Ну, пизду, я спать. Короче. Паша сегодня раз... решил разыграть прямую трансляцию. Если вы подпишетесь на его инстаграм и подпишите 10 своих друзей, так как Паша в недоумении от того, что Пушкин умер. Он в ахуе. Что вы можете сказать на это? Так, ну просто колын пальцем? Да, берешь там, ну, это, присоединиться, Ну, ты выбирай самый сброд. Так. Желательно бал. Ну, это, это, это, это я без тебя понимаю. Не-не, сам угар просто. Эй, ты, Чумырина. Жала бургера-то, я в Эй, ну ты меня смотришь так? Не-не, старый, я без сигареты бой. А, давай ладно. Давай сейчас сделаю подключение нормально. Эй, уебки, я еще не сдох, сука. Так, давай, короче, где там... Выбирай это... лю любого, кто присоединится. Да. Я выбираю... Я выберу знакомого. Нет, это... нет, нет. не, не. нет. Это интересно. Ну, а? там нормально. Нормально. С одним по, поугараешь, с одним. Он нормальный. Он поставкам, прогнозы с Калуги, чувак. Четкий, четкий, четкий. Да, блять, какой пизду пароль, ёпта, 007, пта, заебал. еще не факт, что со мной еще кто-то захочет включить ЦА. Жирный хуй. Хуя ты заметил, жирный хуй. ха ха Ну ты просто красава, бля. Варруш, давай, епта, блядь, цепляйся, епта, за последнее, блядь. Бля, не, варлуш. Паша, давай разыграем вот это. Нахуй на нужное нам? Подожди, это потом покажешь. Подожди. Вообще, я найду какого-нибудь. И ты потом такой, а хочешь мы тебя купим? Да, давай. Или твоего отца? Не, просто, разве не покажешься? Не, не, не, или твоего отца вот это добавить. За сколько вы, подожди, за сколько вы готовы вообще что продать? За ск... Не, подожди, не подключайся пока, просто вот. Нормально. Короче. За сколько вы готовы продать свою девственность? Или себя хотя бы просто в рабство на один день? Йоу Бен Кок! Респекте, браток. А мы тут сидим. С лан пер... Деньгами. Смотри, у меня ремонт какой прошел. Работал сам Петрович. Помнишь Петровича? У него сигарет еще никогда не было. Бля, ч с интернетом ты ебта, меня, никто не подключается. Это из-за того, что не работает этот, э, к, да, бля, ЛТН, ни хуя не тянет, типа. Да все есть, блядь, надо подключать. Короче, давайте разыгрываем, разыгрываем среди вас денег, Вы сами сколько ну, скажете. Типа. 5, 10, 15, 20, 30, 40. Так, стоп-отнеси 40. Это сколько у нас? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. 150 хватит. Это Пашина пиво ставим. За 150 можно купить такую проститутку, что вы, блять, даже не узнаете, бля об этом. Ну что вы готовы сделать за 150 тысяч? Сейчас, подожди, даже все взять получится. 150 косарей. Только на пол, не кидай крин. Подключай людей. Подключаемся. Коренее. Она в Чуваки, да, конечно, я готов приехать за, за ними, бро. Пью, купить, У нее такая... Нет, вот, давай нормально тон, тему. Тон, тонкая, тонкая розетка. Вот, реально, отчитали 150 ксарей, осталось еще, ну, хуйня. Ну, тут с баксами еще где-то так же осталось. Ты можешь сказать, что ты готов сделать за 150 а, ксарей, самый оригинальный, блядь, получает моему оплачиваемый, а выезд из любой страны. Она одна, нервша вышла, нервша умела, она не заяла, мы не нарушавышали. Хуй, мутная, блядь. А вот за вот этот остаток, который, блядь, чисто до игорька. У меня не работает Wi-Fi, и поэтому пидорасы не могут подключиться. Пидарасы, вы не можете подучиться, потому что у меня вайфай не работает. Подождите пару минут. Сейчас Карина на и Мы еще поднимем тут, блядь, пару тысяч. Пару ставок. Ой, блядь, что-то меня опять ели, полежу. Короче, ладно, давайте мы сыграем в игру сегодня, потому что мы... Да, только. Давайте сыграем сегодня на 100 долларов. Да, сегодня на 100 долларов. Паша предлагает такую игру. Ты высылаешь тысячу рублей на карту, и тебе высылается 100 долларов обратно. Да. Даже если ты долбоеб, и думаешь, что тебя наебали, посмотри вот сюда, где тебя здесь могут наебать, смотри, как хрустит. Твою мать ей пизда так не хрустела, когда ее батя долбил, блядь, при рождении твоей, блядь. Ебаные, пожалуйста. личинки, сука. Га... А еще пишется? Там все пишется. Ты просто, бля, камеру включил и издеваешься. Нет, сейчас максимальный рекорд 879 человек, смотрит. Да хуйня е ⁇ пишет. Нет. Я с Губу поговорил. Ну... Полтора месяца. Скажите, что вы готовы сделать. Он говорит, пошел, вернись, да. Он говорит, бля, пошел. Он сказал, нашли сказал. Береги себя. Что-то ты, говорит, пиздец, последний во время. Я тебе губ сказал? Да, я говорю, бля, братан, да я вроде как бы. Да нет, говорит, я же вижу. И тут я, блядь, обомлк. А потом ты увидел Петровича и понял, что ты здоров. Нет, когда Петрович там вавалялся, я уже понял, что вообще я в этой жизни, блядь, вообще Король. ничего я не еще видел. Еще... Отсеги. Я уже подключила приставку. Серьезно, приставка подключена? Не, а ты можешь как бы включить телевизор, чтобы он как бы вот HD. Блять, дайте мне просто пульт. А где он? Ну, вот тут. Блять, -баная хуйня. Сука. Блядь. А. Паш, мне попросили, чтобы я сказал тебе, что тебе привет от Дмитрия Ларина. Дима Ларин. Привет. Сегодня также вы можете получить видео приветы от Паша Техника по 1000 рублей. Все, что вам нужно сделать, это обратиться в личные сообщения э, Паша Техника, и получить незабываемые видеоприветы так же как и 6 лет назад. Нет, это... это HDMI? А это? Подожди. А это... А что написано? Просто может быть там и все ясно? Так, номер карты. Что нужно сделать? Блять, я Пас, что нужно сделать, чтобы выиграть. Дивайер. Попробуй, пожалуйста, уставь вот дживайер. Я думаю, это а, да работает? Где, блядь, пульт? Блять, работает же это хуйня. Осталось ставить дети. Да где пульт? Маленький, ты его брал. Ты как включил телевизор? Карин, ты не в этом дело, блядь. Да в этом дело. Нужны еще вставить туда эти. Смотри, одна горит кнопка. А их три гореть должно. Еще три, три провода белых надо вставить. Три белых провода. Какие белых? Значит. Три белых. Там один. Там. Ёб твою. Ой, блядь. У тебя работает Wi-Fi? Вот, а, чувак, вот смотри. Не-Е-86-О-Н. Я... Посмотри просто. Я тебя мы посмотри. тебя прикрепили. Одни... Я не, да хуй с Высылай устроили. приглашение, мы тебя принимаем в эфир. Карин, смотри. Работает одна это телевидение. И то, Абосса, HDMI, вот этот хуй. Даже он не работает. Мы заебемся, еще эту хуйню настраивать, блять. Петрович, сука! Паш, нам с тобой еще выйти надо будет. Вот Петрович на улице. Да, вот это и вот. Ага, его бабка не допустит. Это не бабка, она просто. она говорит. она вот что мне сказала. Она его не знает, да? Она вот так его махнула. Типа. Я его не знаю. Это у него одна хромосома и не ебите его. Не, минус одна хромосома. А это уже новый уровень? Не, это старый уровень. Это вот этот. Советский? Да, да, да. Да, да, да. Не, давай разберемся. Вот провода. Вот они, кстати. А, не эту хуета. Так, где пиво-то? Пива нет, пива нет. Переверни, переверни, да. другую сторону. Чувакий пиво кончил. Еще один нужен. Еще один, что да. Нет. Еще вот такой же. Вот такой же. Точно такой же. Этот пидорас старый, мать его ебать, куда он его сунул, блядь, Петрович, блядь, ну что, сука? А почему ты сам ничего не отключал? Да потому что я Петровичу рот долбил, блядь. Ну все, нету. Ну что, он унес его, что ли? Ну найди, я не знаю, Ну просто мне сейчас не до поиска. Я а я что, блядь? Работает хоть что-то. Нет. Xbox. Ну, Xbox там это. Не знаю. Ну аж занимай, работает. Я не знаю, я подключила что-то. Ладно, Карин, ты подключил, что, что было, а из, из того, что было... Перестань вот только лайкать. Что? А -а, вот реально. здесь вот сбоку. Пробыл, Лайков идет столько, что... невозможно. Да, возможно. От приставки идет провод э -э -э -э -э -э, к хуйню? Да. Да? Все, значит... Не а нужно. ебать тут комментариев. это крепко. Дальше смотрим. Стоит... Нет, все нормально здесь. Остался один, У тебя завтра, Дарья, Полина Зузанова. Поздравляю тебя с днем рождения заранее. У Зузановой Полины день рождения завтра. Я не знаю, какая Полина, но у тебя с днем рождения. Ну, если я узнаю, что там мефедрон нюхаешь, пи пизда нахуй полная, блядь. Потому что я из отдела по мефедрону, блядь. Мы вас таких... Паша против этих движений. А чё, А чё, А ты за? Нет. Ну и все. Я же основал тут антидвиж. Вот и все. Мы только.. И то втихаря, пта. чтобы даже соседи не унюхали. Не, а реально, блядь, это просто самый главный, блядь, он интернет не нахуй. Без него Wi-Fi не будет, говоря. и мы будем сосать, платить просто 3000 за сосание, блядь. Ты платил когда 3000 за меня? Нет, ни разу не было. Нет, которые ты делаешь. А я вообще не делал. Вот ты делаешь нет, и еще за это деньги даешь. Так я же, а ты? Я не делал. А ты мне ещё с вопросами такими блядь, будешь, питоныч. Питон, питоныч. Гасит нахуй, просвет Хорошо, визу. все, сейчас показываем последний раз. Помоги лучше ну провод найти, блядь. На Хорошо. Блядь. Заебал, блядь. Вот он, где-то вот из этой. Ну ч вы, блядь, Короче, блядь, что бы вы не думали, то что. Че в туалет закроюсь. Пошел кувить, не обрадуется. Просто, блядь, Кидать, нет? Идать, нет. Идь. Идь. Ну, чё? <свист> <свист> чё с ним? С пятаком всё-всё, пизда. <свист> да похуй, бля, это пять тысяч. Забей хуй. Я Если... Слышь, бери нахуй телефон. Уже бери. все. Проституты шо. ходят тут, блядь.